здравствуйте вас приветствует международная ассоциация независимых инвесторов начался сезон отчетов и здесь мы ожидаем какого-то адекватного ответа от рынка одним из ресурсов на котором можно узнать о дате отчета любой компании является nasdaq.com вот он здесь market activity earnings и можно посмотреть либо по тикеру либо каждый день просматривая ленту Пришла идея хоть как-то подготовиться к движению рынка и посмотреть, какие компании, несмотря на кризис, все-таки показывают результаты лучше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Уверен, что все уже компании успели скорректировать прогнозные значения Но те компании, которые в этот период показывают рост, как минимум заслуживают внимания. Я взял вот с понедельника по пятницу, ну на эту неделю все компании отфильтровал и по версии сайта nasdaq их получилось порядка 30 чтобы сэкономить время забиваем компании для автоматической обработки в таблицу чтобы узнать условия получения ручной и автоматизированной таблицы пройдите по ссылке под этим видео нажимаем обработать тикеры ну а теперь отфильтруем по полученным результатам на уменьшение и возьмем первые пять компаний. Хотел первые пять взять, но шестой компания оказалась Microsoft, а ее понятно отфильтровывать нельзя, и рассмотрим 6 компаний. По коэффициентам видим, что эти компании до кризиса были очень хороши и оказывается кризис на них не влияет. Это значит, что при любой общей коррекции компании можно покупать, зная, что они в любом случае будут прибыльные. Коэффициенты показывают, что компании растут уже на протяжении 5 лет. Вот рост EPS за 5 лет, все 6 компаний. А вот четвертая компания, здесь показатели в красной зоне. Но это из-за того, что акционерный капитал с минусом. И эти показатели, они некорректны. Ну, то есть, ни рентабельность здесь некорректно отображать, ни соотношение долгов тоже. Вот. А так, в целом, эти компании э, имеют низкую закредитованность, э, достаточно высокий показатель э, ликвидности. Ну а что говорить по валовой марже и по проценту чистой прибыли от валовой маржи, эти проценты здесь очень высокие. То есть показатели хорошие, несмотря на то, что был буквально, ну, то есть себестоимость здесь низкая. Э, предполагаемый процент роста тоже невелик. Ну и ПЕ, это нужно отдельно, конечно, оценивать уже тех... с помощью технического анализа. Так, ну и что же здесь попалось? Хотел по... понять, какие индустрии лучше себя чувствуют в кризис, но пока это, я думаю, что невозможно отобразить. Пока еще только совсем немного компаний отчитались. Так, ну первая компания МКТХ. Компания, которая занимается... Ну, то есть, имеет свою платформу для того, чтобы можно было приобретать облигации, корпоративные облигации, раз, ну, различного рода такие вот корпоративные бумаги. Есть своя платформа, и компания зарабатывает на комиссии. То есть, конкурент у нее сбои, NASDAQ, вот, компания чувствует себя хорошо. И можно отчасти сказать, что здесь, скорее всего, вот за этот период, потому как компания растет, но получает прибыль больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, то, скорее всего, пришли новые участники рынка и совершается как можно больше сделок, вернее, большее количество сделок совершается, и от этого доходы компании растет. Следующая компания CDNS, компания, которая предоставляет программные решения для печати, вернее, производства плат для микросхем различных чипов. То есть она такое разра... программное обеспечение, чтобы сделать дизайн печатной платы. Ну, кто занимался радиоэлектроникой, наверное, меня поймет. Но ну, а с другой стороны, кто не видел микросхему, кто не видел чипы, там множество дорожек, так вот, как расположить эти дорожки, так чтобы они либо вписывались в какую-то общую структуру, либо сделать общую плату, на которой будут затем чипы а, наставляться. Так вот, эта компания CDNS как раз и занимается а, вот таким программным обеспечением, предоставляет его для компании, если я все верно понял, то IRM, T, TSMC, ну то есть та компания, которая попадает под санкции в ситуации с Huawei, Uh, ну и а, Samsung еще, то есть uh, такие достаточно сильные uh, партнеры у этой компании И мы видим, что по показателям в принципе ничего не грозит этой компании Никакое снижение, я думаю, что она будет только расти Следующая компания, третья CHKP, uh, Checkpoint, как-то вот так вот в общем, израильская компания, которая предоставляет э, услуги безопасности в интернете. Э, самая э, самый известный продукт это Firewall, э, Brandmauer. Я думаю, что, наверное, каждый, у кого есть компьютер, слышал это слово и эту защиту. Ну и эта компания идет дальше. Она предлагает еще такие же сервисы уже для корпоративных клиентов вот. так, еще одна компания, четвертая тер 1 один или терадайн в общем, таким образом называется компания, она предоставляет как раз для опять же тех компаний, которые делают чипы различные какого-то рода ядра, она предоставляет оборудование которое тестирует Тестирует и микросхемы, и э, ядра ну, различных э, процессоров, такие как там для смартфонов, для компьютеров. Ну, то есть э, все вот эти вот печатные платы, микросхемы, чипы, необходимо им пройти проверку для того, чтобы затем уже э, встраиваться в любое устройство. Так вот, компания Tiradine этим занимается предоставляя вот как раз такое оборудование и придумывая различные решения под конкретную, под конкретную задачу. Вот. И еще одна компания, пятая, Verisign, как раз вот у нее и здесь отрицательные значения. Эта компания занимается продажей и ведением реестра в интернете, продавая домены. Вернее, не домена, а как это называется точно, я уже не помню. Ну, в общем, у нее э, домен верхнего уровня Ком. Э, они получают э, средства как раз от ведения реестра. Думаю, что, наверное, никому объяснять не нужно, что Ком это сам, наверное, востребованный уровень этих сайтов, которые... Используют многие ведущие компании, ну и корпоративные тоже клиенты. У этой компании VerySign есть соглашение с Министерством торговли США по поводу регистрации имен. То есть он эксклюзивный представитель, ну не знаю, монополист, ну, каким образом, любым образом можно называть. Также у него есть еще несколько доменов, не запомнил, достаточно много, в том числе и домен Gov на котором э, все правительство висит, завязано, где у них сайты расположены. Вот. И как раз э, вот эта ситуация с отрицательным акционерным капиталом говорит о стабильности компании. Вот. Компания стабильна, компания уникальна, э, и от этого э, на этот показатель отрицательный обращать внимание ни в коем случае не нужно вот компания успешная будет работать еще очень долго и понятно что продукт будет всегда востребован вот ну и шестая компания microsoft думаю что наверное много про нее говорить не нужно показатели у нее отличные несмотря на то что это достаточно большой капитализации компания и цифры здесь ну наверное говорят сами за себя ну а последняя информация о том что Microsoft совместно с другими компаниями будет пытаться заместить оборудование Huawei в Америке для развертывания сетей 5G, наверное, будет лучший, лучшим проводником успеха для роста акций. Не знаю, насколько будет успешная деятельность по замещению тех продуктов 5G от Huawei со стороны других компаний, потому как на это все-таки нужно время. И если вдруг выборы в США пройдут не так, как нужно, или, скажем, сменится лидер, то все здесь может поменяться. И не факт, что здесь в общем, нужно смотреть, откуда идет инициатива. Либо от самой компании, либо от э, руководства страны. Но ну, это дело, в общем, таких достаточно глубоких раскопок. В любом случае, вот шесть компаний, которые... Э, очень надежные и стабильные, даже в условиях кризиса. Ну, можно посмотреть график. МКТХ э, штурмует максимумы, CDNS тоже. Вообще, в принципе, все эти компании идут вверх. но ну, вот только Verisign немножко припал. Microsoft тоже идет вверх. И думаю, что при падении, скажем, общем падении рынка, эти компании тоже немного скорректируются, где их можно покупать. В любом случае, их можно в лист наблюдения свой уже отправлять и смотреть за ценой пожалуй тоже добавлю в лист наблюдения для того чтобы прикупить их когда они станут чуть чуть подешевле так ну что ж еще одна очередная инвест идея у вас в кармане забирайте если нужны все тикеры то то пишите в комментариях и мы их продублируем, так чтобы они у вас тоже оставались и можете сами посмотреть эти компании. Если нужна таблица для быстрого анализа компаний, то проходите по ссылке внизу и узнайте условия получения. До новых встреч и удачных инвестиций!